Центр мирового уровня был создан в конце 2020 года на базе Казанского федерального университета по направлению экологически чистые ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов. Главные задачи центра – проведение научных исследований, создание технологий, методов улучшения нефтеотдачи, обеспечения России дешевой и экологической нефтью. Центр создан в целях осуществления прорывных исследований, фундаментально поискового характера, направленных на решение задач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 Сегодня больше, более 30% наших студентов это граждане других стран. В конце заседания Денис Нургалиев подвел итоги работы центра, после чего президент Республики Татарстан Рустам Мениханов отметил, что создание такого рода научного центра мирового уровня помогает укрепить научную сферу в республике. Аделина Абдрахманова, Универньюз.